Умейте быть счастливыми и буднями дождливыми, И днями суетливыми, Учитесь быть счастливыми, И даже в самой малости, Присевшей от усталости в Привычной заурядности, Ищите своих радостей, Гоните злость при За ней доску забуду. Спу, ну, как чары колдуна, Жизнь аксиома утроя И легкая, и трудная, богатая, и скудная для каждого дна. И будет цель, когда темно, любой мороз придет тепло, весной запахнет в январе, И не видно, что дождь Ветер в струи превращает провода. На бродари старайтесь, Зарею наслаждайтесь, В лучах любви купайтесь, Гоните подлеца. В мечтах своих летайте, Людей не огорчайте, Что и себе желаете, С начала до конца цвет, когда темно, любой мороз придет тепло, Весной запахнет в январе, и не беда, что дождь умылый за окном, Он барабанит день за днем, А ветер в струны, превращает пробок. Любой мороз придет тепло, Весной запахнет и море, и не беда. Что в дождь унылый за окном, Он барабанит день за днем, А ветер в струны превращает в провода, А ветер в струны превращает в провода.